Warum sollten Ameisen aufeinander schießen, wenn sie doch Freunde sein können? Wem soll das nutzen mein Freund? Entschuldige. Aber Ameisen stellen keine Fragen. Pourquoi les fourmis devraient-elles se tirer dessus si vous pouvez être amis? A quoi ça sert mon ami? Désolé, mais les fourmis ne posent pas de questions. Чому мурахи повинні стріляти один в одного якщо ти можеш бути друзями. Яка користь мій друже? Вбачте, але мурахи не задають питань. Почему муравьи должны стрелять друг в друга, если вы можете быть друзьями? Какая польза, мой друг? Извините, но муравьи не задают вопросов. Почему formigas devem atirar umas nas outras se você pode ser amigo De que adianta meu amigo? desculpe mas as formigas não fazem perguntas Por as hormigas deveriam dispararse unas a outras Si pueden ser amigos de qué sirve mi amigo? Lo siento pero as hormigas no hacen preguntas. למה נמלים צרכים לירות אחת על השנייה אם אתם יכולים להיות חברים? מה התו elsewhere? שליחה, אבל נמלים לא שאלות שאלות. 왜 סמוט harus salin menebat kalau boleh berteman? apa gunanya kawan? maaf, tapi semut tidak bertanya. Ma yi we sham yao hu sang shutwani nan changwe pong yo de pong yo yo sham yuchi mai Прочь бы по sobě měli мравэнси стрілет, jestли мужете бит прятелі? К чему є мій прятелі? Проминь, а мравэнси сенептайі. Varför ska myror skjuta på varandra om ni kan vara vänner? Vad тяна det till min vän? Förлåt, men myror ställer inga frågor.